Всем привет, я доктор Евгений, я травматолог-ортопед, действующий кинезиолог, практикующий остеопат. Работаю со всеми телесными возможными проблемами, а также корректирую различные дисбалансы тела. Делаю это очень давно. У меня есть активные кейсы, которые я регулярно использую. И вот сейчас он выливается в активный курс по самодиагностике и самокоррекции. Совместно с Аленой мы долгое время работали с ее дисбалансами и точечно воздействовали на нужные структуры для того, чтобы быстрее выровнять ее тело и создать баланс ее структур по всем участкам, которые мы рассматриваем. Теперь как раз мы все это упаковали в отдельно доступный курс, который каждый абсолютно может пройти. Устраняем дисбаланс между линиями таза и бедер следующими упражнениями. Упражнение для закрытия открытого угла. Следующая мышца для активации между линиями таза и бедер – это большая ягодичная. Для ее активации отлично подойдут следующие инструменты – это массажный ролик, либо можно использовать подручное средство – литровая, полутора литровая бутылка, плотно наполненная водой, а также теннисный мяч, либо массажный мяч. Для этого нужно нам подложить валик под ягодицы. Именно с той стороны, где у вас открытый угол, сделайте небольшой акцент. Наклоните в эту сторону таз. Ноги поставьте на пол, руки за спиной. И делайте легкие прокатывающие движения вперед, назад. Вперед, назад. Ощутите болевые точки в этом месте, когда вы будете прокатывать их. Для усиления эффекта желательно ногу на стороне открытого угла, Закинуть в виде четверки на вторую ногу и продолжить прокатывание. Таким образом вы устраняете триггерные точки и активируете мышцу путем запуска ее мышечных волокон. Вы также можете использовать облегченный вариант закидывания ноги, просто закинув ногу на ногу, скрестив их на голени. Большая ягодичная мышца имеет много мест крепления. И для усиления эффекта вы можете в самых болезненных точках использовать теннисный мяч. Подставьте их под самые болючие точки, которые вы нашли после прокатывания роликом. Оставьте мячик там, расслабьте ногу и побудьте в этом положении несколько секунд до уменьшения болезненных ощущений. На весь этот комплекс прокатывания роликом и мячиком у вас уйдет от 1 до 2 минут. Для активации большой ягодичной мышцы движением встаньте рядом с опорой и обопритесь. Следующим движением должно быть отведение и разгибание ноги под 45 градусов. Таким образом. Продолжайте делать эти движения и следите за движением в пояснице. Оно не должно быть сильно прогнувшимся. Нужно подкрутить таз и работать только лишь бедром. Сделайте таких от 5 до 10 движений. И после этого отведите ногу и останьтесь здесь. Удерживая ее в статическом напряжении, не забывайте про подкрученный таз. Ощутите напряжение в ягодице до легкого жжения. Обычно это 25-30 секунд. Следующая мышца для активации – это средняя ягодичная мышца. Для этого нам понадобится массажный мячик, валик, либо бутылка, наполненная водой. Для этого лягте на локоть и подложите массажный инструмент под таз. Верхняя нога для опоры стоит на стопе и делайте прокатывающие движения вниз, вверх, вниз, вверх. Ощутите болезненные точки в этом месте и прокатывайте их до уменьшения болезненных ощущений. На это у вас уйдет в среднем от 1 до двух минут. Для усиления эффекта вы можете под самые болезненные точки подложить массажный мячик теннисный, либо специальный массажный. Подставьте его туда, лягте, окажите давление на эту точку и останьтесь там до уменьшения болезненных ощущений. На это в среднем у вас уйдет от 40 до 60 секунд. Для активации средней ягодочной мышцы вам нужно встать возле опоры, опереться на нее делать отведение в бедре с легким углом в 10-15 градусов на разгибание, то есть к кзади. Отводите ногу на максимальную амплитуду, делайте таких от 5 до 10 движений. После этого максимально отведите ногу и удерживайте ее в этом положении в течение 25-30 секунд до легкого сжения в средней части таза. Следующая мышца для активации – это напрягатель широкой фасции бедра. Для активации нам понадобится массажный ролик, либо валик, а также подойдет бутылка, наполненная водой, а также мячик массажный, либо теннисный мячик. Нужно сделать следующее. Лягте на бок, локоть на пол, ладонь вниз. Подложите массажный инструмент под среднюю часть таза, верхняя нога в опоре, и наклоните таз кпереди до касания коленом полом. Вот таким образом. Вторая рука также в опоре. И делайте прокатывающие движения вниз-вверх. Вниз-вверх. Делайте эти прокатывающие движения от 40 до 60 секунд. Ощутите болезненные точки и как боль уменьшается с каждым прокатывающим движением. Для усиления эффекта можно использовать массажный мяч, подложив его также под среднюю часть таза на самую больную точку, которую мы прокатывали валиком. Оставьте мячик там, вдавливайте его в болезненные точки до уменьшения болезненных ощущений. В среднем на это у вас уйдет от 25 до 40 секунд. Для активации напрягателя широкой фасции Сделайте следующее. Встаньте возле опоры, обопритесь рукой и отводите ногу в сторону и немного кпереди, завернув бедро вовнутрь. Не разворачивайте бедро наружу таким образом. Обязательно нужно, чтобы бедро было завернуто кнутри. И отводите ногу на 45-50 градусов. Делайте таких от 8 до 10 движений. После этого отведите и удерживайте ногу в статическом напряжении от 25 до 30 секунд до ощущения легкого жжения в средней части бедра сверху. Упражнение для раскрытия закрытого угла. Для того, чтобы закрыть угол, используя растяжение большой ягодичной мышцы, сделайте следующее. Встаньте на четвереньки. Ногу со стороны закрытого угла выйдите вперед и подберите под себя. Сделайте опору на локти, наклоняйте корпус вниз до ощущения натяжения большой ягодичной мышцы. Сохраните это натяжение не менее 30-40 секунд. Для того, чтобы растянуть среднюю ягодичную мышцу и открыть закрытый угол в этом месте, нужно сделать следующее. Сядьте на пол, выньте ноги и руки поставьте в опоре за спиной. После этого ногу со стороны закрытого угла согните в колени и перекиньте ее через противоположное бедро. После этого противоположной рукой локтем упритесь в бедро таким образом. Локтем давите немного на бедро, покачивая его и ощущая натяжение со стороны таза. Максимально натяните его, насколько это возможно, и скрутите корпус до ощущения натяжения в области таза. Сохраните это натяжение в течение 30-40 секунд. Для растягивания напрягателя широкой фасции нужно сделать следующее. Встаньте. Ровно. Ногу со стороны закрытого угла заведите за спину под 45 градусов. Здесь вы уже можете почувствовать легкое натяжение в правой стороне таза. Для усиления натяжения отклоните корпус в противоположную сторону таким образом. Почувствуйте натяжение в правой стороне спереди таза и сохраните его в течение 30-40 секунд.